и всем привет с вами Сережа и сегодня мое возвращение на youtube радуйтесь ну если кто-то мой фанат конечно ребята сразу говорил что я обновляю свой канал то есть обновляю шапку обновляю аватарку и в общем ребята что я буду снимать в будущем я в будущем буду снимать Сериалы. Буду снимать разговоры о фактах. Буду снимать вопросы жизни или смерти. Обязательно. И буду снимать еще... Еще полотолава. Удаляется рубрика припав «Припавэмпат». И, ребята, всем пока! До встречи! А камера снималась.